Друзья, как вы знаете, на один контроллер можно подсоединить один сегмент ленты В данном случае, если мы говорим про 12 вольт, то 5-метровый сегмент максимальной ленты А что делать, если мы хотим 10, 20, 30, 40 или даже 100 метров ленты И чтобы управлять все одним-единственным пультом? Вопрос Но на этот вопрос у нас есть ответ Это усилитель LD67 И как он работает, мы вам сейчас расскажем мы подсоединяем один край ленты к контроллеру с пультом управления, второй край мы подключаем к усилителю, с второго конца мы подключаем уже вторую ленту. Соответственно, у нас получается сегмент, состоящий из двух лент, который работает абсолютно синхронно от одного пульта управления. И так можно продолжать практически до бесконечности. У вас будет сколько вы хотите сегментов, работающих всего лишь от одного пульта.